А, ну давай, расскажи мне. Капсула времени. Ну, 4,96, 5, да, он был. Просто рамка без всякой херни. Так, каденция оригинал. Это подбор или разовый осмотр был? Это был подбор подключенного а -а -а. с первого раза. Я бы не собирался его продавать. Фу, по комплекту запчастей, в смысле, что? Ну, в плане, короче, я все для него купил по факту. А, надо поставить лист. только или что? Ну, пока что, пока что не время Мотор тепленький, да? Их заводили в нет, нет? нет. А вы говорите, на выставке-то он был на выставке? Да Он ездил туда? А, нет, возили на его банк. А, а что он там на выставке делал? Типа как, как капсула канал. времени? Как, как оригинал весь такой? Ну, типа да Рома, говорите, смотрел, да? Угу. Ну да Даже переписка ну да, да, я верю, Я же должен проверить. Да не, не, я. Оно же с декабря месяца может быть все что угодно. Я вообще не против. Спасибо. Бак не крашен. Я поэтому в, в объявлении вообще есть все вплоть до вина угу. и всего Ну правильно, да. Катярапинка была вот эта или нет? Какая на баке? Да. Да? Так и было, да? По факту вот это было. Я, я могу показать, что, что сделал я. Вот эта вот красочка откололась, это я его положил на месте, когда с работы выезжал. И вот здесь вот mm -hmm. трещинка, если посмотреть, mm -hmm. вот она. Mm -hmm. Вот это. Это сделал я. С той стороны, я сейчас еще покажу вот, э, всякие там царапинки и так далее. Это, это, это транспортная компания, когда я везла. Mm -hmm. Точно так же у меня лопнули, лопнуло сиденье, Когда они привезли, оно было нормально. Это вот оно лопнуло. А транспортная компания откуда везла? Ну, из Японии, наверное. Я же... Я его забирал в да, она не под лаком. и, и морда тоже. Не так под лаком. она не должна быть под лаком. Я смотрю, что а вот наклейка это, просто не вот оригинальная. Под лаком вот это под лаком. Ну вообще, а да, да. вообще не должно быть под лаком. Ну, просто я так, ну, мне опять же, мне Рома говорил, что скорее всего он падал, но восстановление было очень хорошее. Угу. Вот, вот это вот оригинал наклейка. Вот, вот это вот транспортная компания. Да. И вот здесь вот, вот это, это, угу. это сегодня, когда его везли обратно угу. его код строим. Вот это произошло сегодня. Печалька. Да. И вот здесь вот еще красочка у него облупленная вот, вот здесь угу. вот. Тук тук, тук тук тук Это было еще с самого начала. Ну тут наклейка денег стоит. Вот эта наклейка денег стоит. Ну, вот наклейка денег наверное, стоит. Они они, они стоят нормально денег. Я, я ничего не, Выхлоп не оригинал. Флотка здесь небольшая. Ну такой вроде неплох. Кстати, отражайка вот эта, вот ну, в смысле переливашка прикольная смотрится. Это я делал уже. Классно, да, смотрится. Я таких не встречал. Так, 4,65 из 5. 4 у него минималка, да? Не написано. <къех> Придержитесь чуть-чуть. Да, конечно. Я сейчас чуть колесо проверну. Он на скорости стоит? Нет. нет. Не, не, наклоните на, на этот, на, на, на, на лапку, да. На подножку? Да. А вот так. еще вот так. Да, 4,5 минималка у них. Какие они все-таки кровожадные. Ну типа, типа, типа скоро меня диск, вообще до четырех его можно катать. Это чувствуешь что они пишут. Пол, пол миллиметра типа чушня какая. Кровожадные. Так, диски. Вот чуть-чуть коцается, но ну, смысле цокает. Этот нет. Сейчас покажу. Чуть-чуть ходит. Ну, джипчеров это нормальное явление. Потому что кто-то ездит по кочкам и тормозит прямо перед ямой, вместе с ямой. Тормозит. Так, 488. 487. А минималка 4,5, да? Кровожадные вы наши. Так, минималка. Нет? Да, 4. Нет, 4,5 минималка. Так, здесь у нас 4,93, 92, 4,93. Был он, скорее всего, 5. Да, даже был... Да, ну 4,96-5, да, он был. Номинал его. И здесь у нас еще раз 4,86. Ну, плюс-минус, да, похоже. Колодки еще процентов 20-30 есть. но ну, они есть, я продаю их вместе с ним. Ага, отдаете, да? Ну, да, там, там получается комплект колодок, масло, фильтра и антифриз. Радиатор целенький, чистенький. Коцок нет, болты оригинал. Поскольку не планировал его продавать, я их купил себе. Калферовские колодки. Но поставить так и не довелось. Uh -huh. Так а что продаете-то? Деньги, деньги всем нужны. Для чего? 17 год резины. 16-й год. Когда я его даже не планировал. Это не мое дело абсолютно. Понимаю. Так просто спросил. Ну, я рассказываю. Да, я понял. Это дело хозяйское, дело каждого. поэтому. Кто я такой, чтобы кого-то осуждать? Так, а вы вниз поставили их, да? Да, да. Ну потому что я вас. Ну двигатель. да, да. Я вижу, да, да, да. Но тут все целенько. Так. Они были на этом. Они были на, на, стон, на стоковом месте? на, на стендагине, да. На да. фиксаторе, да. да. Так, здесь ничего не разбиралось, тут вообще гаечка как нульцевая. Никто ничего тут своими кривыми руками не ковырял. Вот это подкрашивали в салоне как Да а это фигня. Мы просто на листе у стоит не крашеный, а мне отдавали уже крашеный а, Ну, видимо, они там решили, ну, да? Да, типа там поднавести Так, антифриза, я, вернее, эмульсии я тут не наблюдаю Запаха бензина в масле я не ощущаю Тут болт никто, даже масло ни разу не смотрел, не крутил Давление масла, там тоже ничего не откручивалось Вроде как, тут болт, ну, непонятно на самом деле Герметик как будто все оригинально стоит Прям такой. Вот эти вот котки только вот смущают, а так меня пока ничего не смутило еще. А, документы можно попросить у вас? А, СТС. А ПТС есть? Электронка. Ну, фотку там. А... продиктовать номер сможете? Сколько владельцев у него? Я, я, Вы первый. Это подбор или разовый осмотр был? Это был подбор под ключ, но с первого раза купил. А, ну это нормально, у нас такой часть. Ну да. Рома умеет, я тоже практикую. Просто смысл ездить на всякий хлам Это если, видно, что человек, если видно, что человек такой хочет шоу Мы ездим сначала смотрим всякое говно Уже знаем, куда мы едем смотреть уже, Ну то есть оно сразу видно Там с первого, со второго раза попадаем на удачу Так, номер двигателя сегодня да, сейчас. Ну в принципе здесь, если был бы подбор Я бы больше никуда не ездил, наверное Цена вопроса какая? Сейчас 1690 690? Охренеть а брали рубли за 450 500, да? Ну, где-то так, да. Ну, я понял. Ну, это так, чтобы никто не слышал. Я знаю, мне же скидывали такие же. Ну, я понял. Я думаю, приятно такие видосы смотреть. Да. А самое главное, еще ездить? Ну, да. Сидишь на диване себе с пилом, да? Мотоцикл уже приехал, только поехать бак заправил и все. Аккумулятор накинул и погнал. Сдужду, жду, жду, жду да. Да, да. Давайте я пока дальше буду смотреть. Да, да. Так, номер вроде выбит на заводе. В отбойнике я вижу. Отбойники вижу. Здесь что у нас? Клавиши. Клавиши. Так, антифриз, вернее, тормозуха есть. Так, зеркала оригинал. Оригиналь. Здесь тоже такоденса. Такаденса оригинал. Здесь у нас что тоже? То и оригинал. Красиво. Подогрев ручек выставили? Нет. Вы? Это епаянцы или кто да, там? Вот э, американцы? Тоже, тоже а, я думал, это вы. Вот, выписка. Давайте мне номер двигателя продиктуете. Так, номер двигателя. Ага. 745-11. Ага. А, и номер рамы, соответственно. Номер рамы? Ну и номер. JS-1CW. Угу. Угу. Не это... то, что я вписан туда. Ой, это потрясающе. Сейчас еще начнем документы у вас проверять. Это когда уже приобретать будем. Я думаю, скорее всего, мы его заберем. Он просто сказал, чтобы я его типа взял и отвез ему. Ну это будет скорее всего завтра Может быть сегодня если хотите конечно Ну мне не горит Я думаю можно и завтра Хотя. сегодня если ехать оттуда Если так я тогда вам лучше отдам сегодня там все запчасти Потому что там коробка Там еще хвост родной на него А я все равно на бусике приеду А! Да, да, да Здесь крутили Да, потому что я смотрел Да это ничего страшного Я просто должен об этом сказать Можно да, я полазим? Да, конечно конечно. Замочная, не убитая, красивая Сколько вы на нем накатали? 3000 с небольшим. Что-то мало. Тут можно было ездить и ездить. Можно было. тогда Так, нет. да, резинки уже по, хрен, по хрене пошли. Я не знаю, почему у них так быстро эти резинки умер, умирают. Хрен знает. Ну вроде пока не травят. Запаха я не ощущал, я не ощущал тут пока стоял. Бак чистенький как как попа младенца. Здесь не всегда, да, да вот, это, вот, это нормально. Это шузуки да. Это шузуки это ж не Хонда. Так, у нас тут клипсы немножко болтыхаются. Да, еще вот еще с этой стороны. Есть они все на месте? Да. Самое главное, что они на месте. Не, да, не здесь. Не на месте, да? А этот стопак мне кажется новый. Вот, вот мы нашли причину. Вот эту сторону красили? Почему Почему да? Почему летом? да? Здесь эту сторону красили, потому что здесь даже все красиво, ничего но при не бывает. при этом вот здесь. Просто вот здесь. Я, я сейчас на камеру объясню. Просто да. здесь он немножко видно, что он такой бы потертый а здесь он и даже видно что винтик крутили короче говоря вот эту сторону все поменяли либо перекрасили либо здесь, что здесь есть вот такой вот моментик да, под лаком вижу. да ну может быть не я как бы это это на самом деле я вот на это смотрю вообще как-то спокойно угу. абсолютно я просто ну как бы мы же понимаем что вот, просто рамка без всякой херни правильно можно попросить вас сидушечку откройте пожалуйста я что-то боюсь сильно давайте лучше вы сами да давайте то есть я ключ сломаю Ключ, кстати, один. Это печально. Ну, как было, сломать. так и осталось. Отбойник вижу есть. Нихтво была, да? Вот. Цепочка 3D. 3D. Сами меняли, да? Нет, была такая. Прикольно. Просто чищу Я Паян Паянческую. Мне кажется, разряд на себя тянете пластик. Может лучше туда его, да. Там же тросик стоит, но что он там не вытягивает. Может быть. Разрешите? Да? да, тут можно ключ сломать нахрен. Вот я поэтому и не, не Ладно, давайте не будем. Может сами откроете потом. Нам для начала ключ надо. А чего с одним ключом так и не делали его, да? А, у него у него уже стоит этот. Имобилайзер. Да. То есть, ну как бы я сделал дубль, но но он с него не заводился вы ну, понимаю, дубль есть у вас? А, сейчас нет. Я к тому, чтобы этот замок открыть. А завтра, завтра привезу? Ну хорошо, ну, не я не хорошо. к тому, что да, ну, чтобы этот сидушку открыли. Дубль есть, но, но... Это же у нас открывается с бочиной. Да, с двух. Давайте сделаем? Давайте. Нам Нужно аккумулятор проверить. Не вопрос. Ну, Ак аккумулятор как и, привезли, и я его зарядил. Заряд. И заряд проверить. Нам больше не столько аккумулятор, сколько заряд. Окей. Аккумулятор можно поменять, а вот генератор уже дорого. согласен. Да оставьте в покое, лучше, чтобы сейчас еще оригинальный ключ сломаете. Это будет вообще... Вот если сломать не оригинальный ключ, который вы уже сделали, это не так страшно. Ни хрена себе вы затягиваете. Постарались, да? Ну, для себя же делал. Ну, так, Чик. А, так сидушка не перешитая, оригинальная. Вот это здесь. Кстати, может быть, у вас там что-нибудь лежит из-за этого? Сетка там лежит. Там а, лежит ну, сетка. может, из-за сетки она, вот, кстати... Да. да, она там просто да, упирается да, и... Да. Здесь все оригинал Ничего не менялось 15, 10, 10, 15, 10, 15 15, 10, 10, 15, 10, 15 И два, два спайра висит на запаске Красота Люблю я такие мотоциклы Когда все как должно быть Никакими кривыми косыми руками Какими-то кривыми ключами Не лазит У нас в России столько кастомайзеров Любителей и профессионалов чтобы что-нибудь. Я знаю, что здесь вот как-то вот не так. Ну ладно. У них же там эта болячка. А, ну давай, расскажи мне. Так, это это сюда пока.. Ключик. Да, там. Пока не сломали. Ключик. Ключик. Да, она расскажет то, что сетка висит. Чик. У него горит ошибка F, F1 uh -huh. а, как, как... F, FI, FI, ну, F1. Ну, да. как, как мне объяснил Рома, потому что у него, у него шитые мозги и отшит... Этот... У него нет, да? да? А у него нет экзапа. Я вроде его слышал только что Ну это опять же, это, это то, как, как мне объяснили Сейчас, в момент секунд. покупки да. Как часики Нижний, дальний Поворотник левый, правый Биби, моргалка Отображается На фарах это тоже отображается Я это вижу Так, аварийка Аварийка есть Аварийка есть Так, поворотник я проверил Моргалка есть Еще раз моргалка Дальний, ближний Так, и стопак. Стопак. Задний, так да как? Задний есть лишь. Задний есть а, Заряд пошел Амрон стоит все как полагается Но тут пластик оригинал cover фрейм, да вот он. Ну да, вот он получается обманка стоит Вот она От мозгов пошла обманка и он сшитый Да ну, Работает, работает, не хрен лезть Так Сейчас настроим на всю 26, 27, 28 Сейчас пока здесь посмотрим, пускай греется Раз, два, три, четыре Все работают, у меня вопросов вообще нет по пока Провода здесь, конечно, пустарненько Пустарненько сделано. Сейчас пока посмотрим, как он будет греться Демпфер не течет Здесь все красивенько, наклеечка Вилочку. Вилочку делали, да? Нет, ничего не делали. Это так и было, да? Да. Локси, что горело, ничего не горело. Заряд идет. Так, сейчас нагреется. 59. Обороты чуть-чуть плавают, но это не критично. Это фигня. Здесь все джипанезия, то Все как мы любим. Фары также то оригинал, я думаю, да. Вопросов вообще не нету. Не, не красиво решеточки на месте радиатор клипсы даже все все клипсы даже на месте это прям радует меня потому что бывает такое там здесь болт советский здесь болт китайский знаете там бывает приходишь там тут под шестигранник тут ä, под, под ключ да? под ключ 20 да там тут еще что-то смотришь друзья где ты был вы если вы разбираете, вы куда-то в болты деваете, либо вы куда-то футболите, а потом что было во дворе подобрали и поставили. Вот здесь еще накладочка вот потерка. Поэтому тоже такой. Маслом не плюется, фильтр чистый. Меняли фильтр, да? Поменяли воздушный. Поменяли на предпродажку. Я понял. Ну, фильтр чистый, да. Просто когда фильтр грязный, здесь начинает плеваться. У него дыхание через фильтр идет. Когда фильтр забит, открывает что здесь прям смог такой хреначий фильтр воздушных воздушный чистый. Так, я уже чувствую, ручки нагрелись. Было 26-28, уже 40. Мне уже жарко рядом с ними стоять, я к поэтому выключаю, все работает. Работает. Зачем на джиксере нужны эти ручки, я не знаю. Кстати, весной было было полезно. Когда прохладненько, там 5-6-7 градусов. Я понял. Так, что, сколько у нас? 73, я газую чуть-чуть? Да, да, конечно. Он, европеец. Ну, он кстати, все режимы работают. он, он европейц да кстати режимы надо проверить там надо зажать и подержать да да да, да. есть абс есть абц есть так что у нас все тут больше ничего нет так передачи сейчас покладцы вот. единственное что я не знаю работает или нет это usb я ни разу не пользовался понял не заряжались да ну, я, я, я, на, на каком? На iPhone? На айфоне У нас есть крепления через тепло, которые не убивают. Ну, у он... нас девочка каталась на джиксере, она потом взяла себе Беху, потом поменяла крепеж, и у нее умерла. Потом она взяла старый крепеж и у нее все работает. Не, да можно, можно. Он Смотря, как... надо. Смотря какие, да. Я так, здесь никто не лазил, да. Здесь никто не лазил. Ну как все ездят на гарнитуре, да. Мне нравится, вполне хороший добрый мотор. Ну, а вот вот это я что-то не, это, это он стерся что ли, это он, Где? он какой-то как потеет. Здесь он черный, ну это заплетка, ага. а здесь она, как будто ее вот ну может стерли, тр... можете... не это это ничего страшного, просто это он стра странный цвет какой. Здесь заплетка еще... черная, а здесь она вот такая. У него вентилятор реагирует на газ. А. Нет, это у него тест, тест идет. Это вы видите, когда он на, на 70 включается? Нет. О, это тест у него включается, а потом он на, на, на 107 срабатывает, да? нет, видите? Это ехать, он проверяет систему, работает он или нет. Если нет, то он заглушит его или там будет орать. Так, грузики оригинальные. Да ладно. Здесь ни тоже оригинал. Вот это вот ручка. И что у нас здесь? Что у нас тут? И здесь, походу, тоже дышит, да, дышный оригинал, да. Ну он весь на оригинале максимально. Максимально на оригинале. Так, сцепление. Лыжа, отпустил, лыжа, отпустил. Откроем еще раз послушаю. Отпустил, Выжил. Отпустил. отпустил. Да, чуть-чуть льется масло, но это нормально. Не так сильно. И как-то не видяли новый, все равно он покатался. корзина не гремит. У меня вопросов вообще нет. Тут вообще слова нет никакого. Не Работает как часть. Наклеить тоже ширину вместе. Но это, кажется, переклеивалось. Или нет? или нет я не вижу смысла его дальше мучить пускай он стоит отдыхает все равно никуда он не едет сейчас я сейчас его по это, попрыгаю на нем чуть, чуть можно да с вашего позволения Конечно. Выжимать, так сзади. Сзади работает. Не знаю, меня вообще нет ни не сомнений. Сейчас только посмотрю сальники пыльники после того, как потоптались. Сальники да потресканы чуть-чуть, но я бы их просто поменял. А, их менять только вилку разбирать Нет, целиком. И просто, ну как бы, я ну, бы думался, да. мне сказали что менять японские сальники. Нет, сальники понятно, просто для того, чтобы их снимать, ну, это же не то, что как перевел да. обычная вилка. Там их раз и поменял. Да. А здесь разбирать либо отсюда это целое дело, да. выпрессовывать, либо разбирать всю вилку. Ну, короче, я да. Я потом принял решение, что пока не текут, пусть да, ездит. да. чем мешает техника работать? Согласен. Стекло не оригинал, да? А, mm -hmm. оригинал. А что, здесь вроде должна быть это или нет? Или это на... ну, а, это нет. На, джиг, на этих... Затемнение, это на РРках здесь затемнение. И на Р1 тоже есть. Ну да, да, да. Прикольный. Что могу сказать? Плевенький. Денег сколько еще раз? 690 сейчас. Сколько денег пришло? Сбербанк. Нет. Он мне уже набирает. Шестьсот пятьдесят тысяч. Шестьсот пятьдесят тысяч вижу, да. Все, шестьсот пятьдесят тысяч пришло. Забираем. И здесь все куча запчастей, целая коробка запчастей. Здесь вот этот хвостик, который вот здесь вот я положил вовнутрь, вот сюда. И там куча всего. Здесь еще надо будет распаковать аккуратно винтики, болтики, все. А обратную часть, вот эту вот бабочку, вот это крепление, он потом пришлет отдельно почтой России. вот дорога вот туда получается и вот вот у меня сюда ввел навигатор вот через вот дорогу мы сейчас в дубне да, да, да, да. Вот, человек получил мотоцикл в дубне все конец серии хватит так решил вас побаловать экстренно. все пригнал все нравится да, конечно да вот, ему, ему нравится я предлагал ему рерку 600 все хорош. Это бомба. Я хочу себе такую рамку.